Детская книжка «Золушка» издательства «Азбукварик». Книжка из серии «Музыкальная сказка». В этой книге ты сможешь прочитать прекрасную историю Золушки. Объемные иллюстрации так интересно рассматривать снова и снова. А чудесные звуки сделают сказку по-настоящему волшебной. Рассматривай чудо-картинки, слушай волшебные звуки.